Проделаем теперь более сложный опыт. Подвергнем деформации пружину динамометра. Растянем ее на величину дельта L. Дельта L это удлинение тела или изменение его длины. На пружину в этот момент будет действовать сила упругости. Увеличим деформацию в два раза и сила упругости тоже увеличится в два раза. Продолжая опыт, убедимся, что во всех случаях сила упругости будет прямо пропорциональна деформации тела.